сегодня 19 сентября погода вполне позволяет купаться сейчас ребята опять пойдут в море но предупреждаю что такие волны лучше не купаться потому что унесет и тянет уже даже недалеко от берега может утянуть и не выберетесь помните что как бы вы не умели плавать скорость течения быстрее чем вы умеете плавать Давайте посмотрим, как они сейчас зайдут в воду. Что-то планируют прям там, что-то увидели необычное. они полезли на глубину так делать не нужно потому что начнет тянуть они не смогут оттуда выбраться Очень соленое вкусное море. Да я какое? Оно почти не соленое. Но я соскучился по вот этой соленой воде на самом деле. Уже давно не был прям на нормальном море. У нас это все купаются в речке. Хоть и называют ее морем. Обь. Вот. Ну хоть да, по сравнению с речкой это действительно соленое. У нас это называется это да, море, но оно нифига не море. Прям человек-морш. Ну, вода, потому что нормальная. Вода, в принципе, не холодная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не купайтесь вот в таком море, не беритесь с него пример. Всем пока, с вами был Александр.